Знай, что Всевышний Аллах, разъяснив пользу зикра, разъяснил и вред, отказа от него в четырех вещах. Сори начиная с аята 124, Всевышний Аллах говорит «Исмилляхи рухмани рухим Ва зикри, и у того, кто отклоняется от поминания моего Воистину жизнь будет несчастной. И воскресим мы его в день суда слепым. Спросит он, Господь мой, Почему воскресил меня ты слепым, ведь я был зрячим? Ответит ему Аллах, Так приходили к тебе знамения наши, А ты забыл о них, И сегодня ты сам забыт. Этот аят ясно говорит, что поминание Аллаха, Зикр, для сердца, подобно свету, зрение для зрачка».